Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! А вам не надоели яичницы и омлеты на завтрак? Если да, то этот рецепт для вас. И хоть яйца в нем и присутствуют, но это совершенно новая и свежая идея. А еще, даже если вы совсем неопытная и начинающая хозяюшка, приготовление этого блюда у вас займет совсем немного времени. Убедила? Тогда готовим! Чтобы не потерять этот рецепт, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик. Я отмачиваю лаваш с двух сторон в газированной воде. Можно обойтись и простой водой. Лаваш должен немного размягчиться, но не до состояния тряпки. В сковороде растопим сливочное масло и закинем лаваш. В объем одно яйцо, разболтаем его и распределим по всей поверхности. Приправим на свой вкус. Щедро сдобрим тертым сыром. На этом этапе я накрываю крышкой, чтобы ускорить процесс, но это не обязательно. Как только расплавится сыр, перевернем лепешку. Пришла пора ее начинять. Я покажу вам два варианта, которые прижились в моей семье, но вы можете добавить все те ингредиенты, которые любите и к которым привыкли. Как только начинили лаваш, заворачиваем его в конверт и прожариваем с двух сторон. А вот второй вариант моей начинки. Я добавляю бекон, иногда это ветчина или грудинка, или даже колбаса. Но в обоих случаях помидор здесь играет центральную роль. Он дает сочность этому блюду. Получается вот такой вкусный, быстрый и сочный завтрак, которым вы можете разнообразить ваше привычное меню. Я приглашаю вас попробовать и оценить мою работу лайками или дизлайками. И говорю вам. Большое аппетити и увидимся